Друзья, в этом видео мы с вами подробно проанализируем валютную пару евро-доллар и я покажу интересную закономерность на данной валютной паре, которую я нашел. Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы на Локи гай и я специализируюсь на техническом анализе. Делаю анализ многих активов, в том числе криптовалюты, драгоценных металлов, акций и валютных пар и делюсь этим анализом с вами. У меня есть богатый опыт в плане теханализа, я готов с вами им поделиться. А вы уже сами решаете, что делать с моими прогнозами. Я просто получаю нереальное удовольствие от анализа графиков. Итак, давайте с вами начнем. Нарисовал я уровни поддержки и сопротивления. Уровень поддержки снизу зеленым цветом и уровень сопротивления красным. Давайте я немного отдалю, открою дневной тайфрейм. Вот, я провел область сопротивления. Видим, как цена реагировала на эту область. Далее. Сейчас цена движется к своему максимуму Который находится у нас в данном месте Вот наш максимум И смотрите Давайте нарисуем трендовые линии Поддержки и сопротивления Здесь у нас цена Обратите внимание Совершила уверенное движение вверх Вот уверенное движение вверх Далее Начала ходить в диапазоне Который начал постепенно сужаться Что это значит Это у нас фигура клин которая говорит о возможной смене тренда. А, то есть, цена ходит в диапазоне, который постепенно сужается и направлен вверх. Это нам говорит об ослаблении сил покупателей. То есть, вероятнее всего, диапазон этот пробьется вниз и тренд у нас сменится. Давайте теперь посмотрим таймфреймы повыше, недельный таймфрейм. Посмотрим общую картину рынка. Так, это я сотру. Смотрите, что у нас здесь имеется. Кстати, когда-то давно я прогнозировал вот это вот э, движение в одном из видео. Смотрите, импульс, скопление, импульс. Здесь я говорил сходить на понижение до э, середины скопления. Как видите, потенциал и анализ в точности себя отработали. Цена дошла до середины скопления и устремилась вверх. Просто удивительная ситуация и... Поражает насколько точно Все это у нас прогнозировалось Смотрите, здесь явно пока что видно Что цену тянут на повышение уверенно То есть присутствуют определенные паттерны Которые указывают на повышение Бычьи свечи явно больше медвежьих Здесь образовался у нас паттерн с тенью сверху Но опять же цена потом после него пошла на повышение То есть возможно такое Первый вариант развития забытия Первый сценарий, что уровень сопротивления у нас пробьется Но это только я сужу по недельному таймфрейму и плюс ко всему здесь находится, естественно, сильная область сопротивления. И она достаточно обширная и заметная. То есть сильная. И не думаю, что она будет пробиваться. Цена, конечно, может в нее зайти чуть повыше и потом отскочить. Давайте смотреть более локальную картину. Дневка. Здесь на уровне сопротивления образовалась консолидация. Цена вышла из этой консолидации. Видно также движение, смотрите, импульс, скопление И, возможно, сейчас происходит второй импульс И до куда он будет идти? Он будет идти, возможно, до уровня 1.23.500 Давайте я отмечу это место в качестве цели 1.23.500 Как раз на этом месте находится максимум обратите внимание в данном месте По-моему, это идеальная цель для цены Цена до нее дойдет Возможно возможно и нет И потом отскочит Опять же, на дневке также видно сужение нашего диапазона Вот оно а, Будет, скорее всего, здесь ложный пробой И возврат в диапазон Потом здесь консолидация И пробитие вниз Итак, давайте нарисуем эти наши трендовые линии Трендовую линию поддержки И трендовую линию сопротивления Перейдем на более мелкие тайфреймы, чтобы их скорректировать По минимумам и максимумам Корректирую по минимумам и по максимумам Вот такой наш диапазон Немного это растянем И мы видим, что цена подошла к своей трендовой линии сопротивления Итак, говорю сценарий Сценарий такой, что цена пробьет данную трендовую линию И устремится до того уровня, который мы ответили Это уровень 1.23.500 И там отскочит И тренд у нас сменится Далее, второй сценарий, тренд может смениться прямо сейчас То есть цена отскочит от а, тренда в линии сопротивления И устремится вниз И пробьет а, далее тренд в линию поддержки Почему я решил, что тренд у нас сменится и цена пойдет вниз Во-первых, это данный шаблон движения, о котором я говорил Сужение диапазона И во-вторых, мы видим похожую картину слева Обратите внимание, рисую Вот наш диапазон Уверенное движение вверх и диапазон. Далее, уверенное движение вверх, смотрите слева, и тот же самый диапазон с сужением. Вот он. Давайте мы с вами сделаем шаблон. Выделим данное место и прорисуем вот сюда вот. Немного это все дело совместим. Согласитесь, очень похоже. Учитывая также то, что до этого было уверенное движение вверх. Также, друзья, обратите внимание на самый-самый конец скопления слева. Движение вниз, вверх, вниз, вверх Уровень сопротивления локальный был пробит и цена устремилась вниз Далее, то же самое Теперь уже в нашем скоплении Движение вниз, вверх, вниз, вверх Локальный уровень сопротивления, он у нас пробивается, и цена по шаблону может устремиться вниз. То есть очень такие идентичные, похожие ситуации, и вероятнее всего, тренд у нас сменится, по моему мнению. Друзья, напоминаю, что никто не знает точности, куда пойдет рынок. Мы можем только это предполагать на основе наших вероятностей, на основе того, что мы видим на графике, на основе нашего опыта. И самое главное, кроется не в анализе, а в управлении над своим капиталом. Зарабатывает только тот, кто умеет правильно управлять своим капиталом. Это самое-самое важное в трейдинге и инвестициях Также, друзья, давайте рассмотрим наши другие активы Биткоин пробил трендовую линию, как мы с вами и прогнозировали Реализовался первый сценарий, то есть первый сценарий пробития сразу, второй сценарий пробития чуть позже Но в итоге это самое пробитие и произошло Открою H1 тайфрейм Вот мы здесь прогнозировали наше пробитие у биткоина И пробитие у нас произошло Далее, далее, далее, цена дошла до уровня, до уровня 40 тысяч, как мы и предполагали Золото, золото пока у нас держится в диапазоне, была попытка пробития трендовой линии, но цену резко вытолкнули Пока что цена из диапазона не выходит Мы прогнозировали с вами коррекцию, если хотите, можете посмотреть предыдущее видео по золоту и серебру Пока что все актуально Ну и серебро, по сути... А Потихонечку у нас поджимается, обратите внимание, трендовая линия поддержки Мы также прогнозировали пробитие трендовой линии поддержки вниз Пока что происходит поджатие, возможно, вероятно, что в ближайшее время трендовая линия поддержки у нас пробьется Вот короткий обзор активов, которые мы с вами анализировали Итак, на этом видео подходит к концу Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете о валютной паре, что вы думаете о других активах и оставляйте любую свою обратную связь Всем желаю всего самого наилучшего Всем профита Помните, что деньги это не главное Побеждайте, друзья И всем пока